надо идти и помогать вам освобождать вас от нацип, поможем хорошо до по утра привет плохо слышу тебя привет привет слышишь? да да да, что делаешь? Ну, отдыхаю, отдыхаю в вот. вечер, вечер по чем отдыхаешь? по пивкам? Ну, это, третья бутылка, да, Темного. Тём, а, темного. нет, нет, да, этого нет, нет. Как вообще, как поживать, как относится э, к спецоперации в Украине? Ну, если к спецоперации, то неоднозначно. Если к войне, то плохо. А поподробнее. я не могу разобраться, это, мне непонятно. Сам, сам себе думаю, в там, блогеров смотрю, не могу понять. По-любому же должны были бы быть какие-то другие выходы. Вот другие методы решения. Однозначно что-то надо было бы делать, но не могу понять, как, как, бы, как что по-другому делать. Вот и не, все непонятно. Что-то надо было бы делать, а вот что именно по-другому не могу понять как. У меня вот, ну, лично мое мнение, вот прям вообще лично мое мнение. Э, ну, прям нахер перекрыть трубу. И как бы сделать, например, этот условный э, искусственный железный занавес. Перекрываешь трубу, никто ни от кого не зависит, все, все охреневают и начинают уже действовать на в условиях как-то и больше договариваться более договороспособными становятся в плане всех этих минских соглашений всех остальных договоренностей и всего остального потому что как-то ну, не складывается в голове какая может быть война когда все равно идет торговля да, между странами вот. и, а не вводить войска и тем самым ну то есть тут непонятно все равно не могу дуплить как это все ну в принципе понятно определенный определенные тоже ну да, да, вот если только вот так, так же грубо, условно, бить первым, причем экономическими методами, ну вот это вот мое личное мнение, попробовать. Понятное дело, что я тупой обыватель, там им сверху как бы вроде как виднее. Ну вот жахнуть условно санкциями первыми. Ну, мы не дадим Северный поток, там первый или второй без разницы, вам не дадим газ Европе, да, если вы не повлияете на этих уродов, чтобы они остановили АТО на там и дали бы им референдум, статус, ну, собственно, эти Минские соглашения выполнить. Вот, например так вот я, я это лично а вот, а вот короче э, ну как вообще ну, после, после спец... начала спецоперации Жетуха стала лучше или или, или да. О -о -о -о, как бы тебе сказать -то. да, -о -о -о -о. да я однозначно пока тоже не понял изначально я вот что заметил что я то ли 16 то ли 18 февраля стиралку купил купил ее за 14 тысяч а потом решил проверить что она стоит ну Прям в этом же магазине эта же стиралка э, за две недели ну до 26, по-моему доросла, сейчас опять упала. вот И сейчас упали ценники на многие продукты, которые скакнули посередине вот этой, ну, ну поначалу вот этой всей движни. Вот. Так что неоднозначно, ну, неоднозначно, то есть ну, непонятно. Да, а вот, вот сейчас сколько стиралка стоит? Я говорю, я брал ее за четырнадцать э, да. тысяч, потом она за две недели, ну то есть на начало марта она уже до 26, шести, там чуть не каждый день по два косаря к ней докидывалась. Вот, сейчас она вроде 22. То есть чуть-чуть пошло на убыль. Я просто что охренел? Я смотрю тут одного блогера, чат рулетчика, э, который вот прям э, жесткий, ну как жесткий, ну он как бы вроде типа четкий, но все равно он все-таки про путинский пропагандист. Вот, ну так же, как было всяких этих Полтав, там поначалу-то появилась это Андрей Полтава, да, там еще какой-то был. Да, вот. да, да, да, помню такого. Вот. Да, да, с той стороны настраивали. Вот тут недавно по пошли с это, с российской стороны э, на это ходить, ходить в Украину и их переубеждать. И вот я смотрю какой-то его ролик, он говорит, с поляком, причем общается, ну, с коренным поляком, говорит, как у вас жизнь, говорит, плохо в это плохо, руководство у нас э, страны такое, что вот у нас это, все подорожало. И тот ему говорит, ну, вот этот питерский наш блогер говорит ему, у вас просто, а что у вас все дорожает, у нас там все дешевеет, у вас просто руководство страны, ну, неграмотное. Я такой, что-то что задумался, а что у нас дешевеет? А, а потом, вот буквально на следующий день после этого захожу, а вот реально... Решетка яиц, 3 десятка, я вот обычно по 3 беру, десятка, да, она стоила 229 рублей на прошлой или на позапрошлой неделе. А вот на ну, дней 5 назад прихожу, сука, 129. Ну, то есть по, по, почти в два раза подешевело. Вот, ну, что что-то подешевело, что-то не подешевело. Ну, доллар-то упал, что-то привязано к доллару. А почему, а почему доллар? Э, точно не помню, но что-то около это, 50. Ну, потом... так нихуя себе нормально, да? Ну а изначально скакнуло чуть ли, по-моему, было 80 долларов 90 евро, вот как-то так вот. Говорю, зачем что вести, вот, если поместка придет, пойдет. Где нас инфекцировать украинцы? Вот здесь вот здесь мне тоже ни хрена не понятно, я по этому. Ну, суть типа выловил, но не сильно одуплил. Потому что, ну, условно, да? Также вот я сегодня общался вот с приятелем, который. Ну как у него родители, мать у него из кривого рога, он там часто к бабушке по молодости ездил, да, ну, мой ровесник ему даже случай ну, постарше, 38-му, вот он говорит, я, я в этих. После там году даже вот видел, там реально они собирались, вот эти все в, в черных, балаклавах, и с них все угорались, ну, типа, долбоебы, не знаю, странные какие-то, что-то никогда. Вот. Их же понятное дело, что ну, не 90-е, даже не, наверное, не 30% населения, что эта кучка есть. Реальные спецоперации, но ну, это что же мое сугубо, ну, мнение. Было бы, условно, ну, загнать ну, несколько э, спецподготовленных отрядов спецназа, ну и перерезать на это, именно вот эту э, часть нацистов. Сколько? После 2014 э, -го года, там же покинуло Украину, сколько, 10 миллионов. пусть даже 30 тридцать, целую постамуцы и эти ходят уже нацисты у вас с той ровками немецкие кресты там, или какой там ну я не знаю сейчас так не ходят но когда-то давно да может быть и было сейчас реально что-то я не вижу а вот если придет германия загонит пару по русской снозу там отрядов и начнет резать там у вас там то ли евреев то ли русских ну, Дело-то не в этом, просто смотри, моя точка зрения, да, моя, моя точка зрения на вот денацификацию, да, то есть убрать нацистов. нацистов. Давай возьмем так, на 40 миллионов украинцев, нацистов, ну сколько их, например, давай возьмем их миллион, допустим, да, все же понимают, что не, они... Нет, вот... нет, не 10. Сколько? 10, думаю, миллионов. 10 миллионов, думаешь? Нет, ну если 10 миллионов, да, то это одна... будет троиться. Не, ну если 10 миллионов, то она вводить войска. Не, ну а если серьезно, ну смотри, ну все же понимают, что даже в, в самом этом а Азове их не 100%. Ладно, друг, я ведь, я знаю, что я хочу сказать. Слава Украине. Пройдем мы вас денис Ну, потому что нет другого варианта. Надо идти и помогать вам освобождать вас от нации. У вас их там тьма. Вы раздарите, а мы вам поможем. Хорошо. Hold right.